У кого была такая штука, что подходя к женщине или не подходя, то есть, глядя на нее издалека, у вас начинаются какие-то мысли, как это закончится. Сегодня просто вот была такая тема, и я вот тут, скажем, вдохновился. То есть, когда я говорю, чувак, там, иди к ней, и вы начинаете, там, слушай, да она меня пошлет, она уже все видела она уже спалила, к ней уже подходили, она скажет это, вот кто себя на этой херне ловит? но ну, по большому счету, я считаю, что у всех у вас такое есть. Парни, всем привет, это Шамшурин, и я с радостью приглашаю вас на свой новогодний, заключительный, последний в этом году тренинг «Практика», который пройдет с 12 по 15 декабря. Это будет ферично, празднично и необычно. Что будет? Значит, будет целый дополнительный день практики, это очень ценно, очень круто. Будет специальный гость. Это один из лучших стилистов России, Александр Белов, который разберет каждого человека по имиджу, по стилю и так далее. Плюс ко всему, вы получаете материал заранее, теоретически, смотрите его, потом приходите на тренинг, там мы занимаемся только практикой. Как это проходит? То есть мы утром встречаемся, у нас утром разбор, Каждого человека персонально мы разбираем, каждому человеку дается персональные рекомендации от трех тренеров сразу, от трех разных мнений и взглядов. Потом мы идем в поля. Достаточно много времени мы там занимаемся практикой. Также под руководством тренеров все тренеры и в этом и уникальность тренинга, что все тренеры будут рядом с тобой в полях. Плюс команда поддержки, после чего вечером мы в 6 часов собираемся снова в зале и снова двухчасовой разбор, и потом идет домашка. То есть это 4 интенсивнейших дня. Ты никогда еще не подходил столько раз к девушкам, не делал какие-то задания, не делал какие-то практики, не знакомился столько раз. То есть каждый человек легко может познакомиться и соприкоснуться с разными девушками более чем 80 раз подряд. В этом уникальность данного продукта. Значит, что еще? Это все будет проходить в центре Москвы, в пятизвездочном отеле, в очень камерном зале, в камерной обстановке. Все будет в пешей доступности, ГУМ, ЦУМ, Красная площадь, все что угодно. Будет куча подарков и призов, будет новогодний формат, будет весело и круто. А прямо сейчас предлагаю тебе самого себя спросить о следующих вещах, значит, во-первых, ответь себе честно только, какая у тебя сейчас ситуация на личном фронте с женщинами, как ты себя вообще ощущаешь, есть ли у тебя кому позвонить, не знаю, есть ли у тебя любимая женщина и так далее. Второй вопрос, что бы ты хотел, чтобы у тебя происходило в личной жизни, как ты себе представляешь то, куда ты стремишься, куда ты хочешь прийти. Третий вопрос, что тебе мешает самостоятельно сейчас прийти к той цели, которую ты хочешь. Почему ты до сих пор еще не там? Почему до сих пор еще у тебя нет любимой женщины самой лучшей? Почему, почему ты один? Следующий вопрос. Насколько для тебя важно решить этот вопрос? То есть Хочешь ли ты очередной Новый год провести в одиночестве? Или все-таки ты хочешь как бы, этот теплый, семейный, классный праздник провести в компании какой-то красивой, хорошей, любимой, любящей тебя женщины? Ответь себе честно. И, соответственно, последний вопрос, может, ну его нафиг, то есть может быть, как говорится, ничего страшного, может быть и так сойдет. Задай себе эти вопросы, и если ты после того, как ответишь на эти вопросы, все-таки примешь решение, что дальше так продолжаться не может, что с нового года ты хочешь начать принципиально новую жизнь, в которой нет одиночества, в которой нет каких-то страхов, нет депрессии, апатии, то есть в котором ты вдохновлен тем, что рядом с тобой красивая женщина, да и вообще ты вдохновлен, то обязательно оставляй заявку под этим видео, и мы с тобой увидимся на новогоднем удлиненном праздничном тренинге практика с 12 по 15 декабря в Москве. Все, это был Шамшурин, ссылки под этим видео. То есть это искажение мыслей, вы сами себя наебываете. Что происходит? То есть есть ситуация, да, есть реакция. Тут дальше еще всякая херня есть мысль. То есть это как бы уже надо объяснять, наверное, не нужно, что все ситуации сами по себе нейтральные. То есть если вы в пустыне для вас дождь это, наверное, кайф прям такой. У -у -у. Если вы где-нибудь на море Кусь, потерялись э -э на лодке, то есть вы одни и там вас колбасят на волнах, и начинается сильный ливень, у вас нет ни крышки закрыть эту лодку, ничего, да, и он начинает вода заливать это. То есть этот же дождь превращается в какой-то фатальный бесед. Я То и, и, а к тому, что вы к этим всем ситуациям относитесь по-разному. Есть тут ребята, которые, когда вам девушка сказала, нет, сегодня вы там поржали, сказали, ну и фиг с ним. То есть хоть, хоть какие-то. Что с вами такое? Все такие же. А есть те, кто очень сильно расстроился? Или расстраивался? А как бы о в чем отличается одно от другого, скажите? Ну, по просто Короче, ребят, то есть вы сами ну, выбираете а у себя. значение, другой нет. Да, да не понимаешь, сказала. что то есть, как бы, ты по каким-то причинам выбираешь думать, что вот да, здесь мне сказала, надо расстроиться, а там было, не надо расстраиваться. То есть смотрите еще раз, как бы вот эта вот реакция, то есть вы расстроились, вы заплакали, вам стало грустно и так далее, вот здесь ситуация. Вот так не бывает, понимаете, что вы взяли, ситуация произошла, вы расстроились. Сначала идут ваши мысли, то есть вы где-то внутри своей головы, очень быстро, это автоматические мысли, вы внутри этой головы, Подумали, что что-то не так, оценили, то есть это очень быстро происходит. Значит я лох, значит все плохо, жизнь говно, жизнь боль, Там, меня всегда отсылают такие девушки, все, и после этого вы уже расстроились. Вот эти мысли, с ними можно работать, если вы начнете с ними работать, они всегда будут такие позитивные и правильные, да, вы здесь расстраиваться тоже не будете, ребят. И как бы здесь, я считаю, вот такой один из элементов психотерапии, который можно сюда внедрить. Я бы вам даже его дал как задание, которое надо делать после тренинга. Когнитивная таблица, значит, работа с мыслями. Когниция – это мысль. Как она заполняется? То есть у вас произошла ситуация. Ну, можете делать таблицу, можете делать как хотите. Я делаю просто вертикально на листке здесь ситуация. Давайте кого-то прям разберем, у кого была ситуация, кому стало прям печально плохо от отказа женщины, в частности, например. Сегодня, вчера, какая-то конкретная ситуация? Ну, сегодня ситуация была, получается, вот с Юлей стояли, вот. Ну, я так на нее смотрел, что-то подойти маленько не решался, потом Юра дайди, что-то типа это, со мной? С Денис, Денис, что-то типа слышишь. Ну и подхожу, что-то начинает с ней общаться, начинает маленько, ну, улыбаться, как бы всю эту ситуацию видит. Ну то что. То есть басота, она видит всю эту ситуацию, что бегает. Да. Сейчас видит басота, ситуацию, посота бегает, басота. Да, басота бегает. Да, бы, там бегает. Кто знаю, к подходил, кто-нибудь не подходил. И че, что чем ну, Я начал с ней разговаривать, начал как бы делать гормон, и она там хорошая, хит, ну, ну и грубая как она сказала? Я не помню. Ну, вот. Допустим, она сказала, ну, «Пошел, на, пошел нахер, она могла сказать. Хорошо? Что-то типа такого. На... Мне сегодня сказали, заебал. А да, смотри, и да, ты, ты смотри. расстроился, да? да ты вот. расстроился. Нет, это можно не только к женщинам, это вообще в идеале применять везде. После этого я прям что-то, ну, как-то подойти. Смотри, то есть вся эта штука позволяет, она не прям вот по щелчку работает, но если ты будешь ее практиковать, она позволяет быстрее выработать гибкое, многовариантное мышление, то есть как бы вся, вообще ваша вся проблема в вашей башке, то есть ваше мышление. мышлении. Человек, у которого мышление не гибкое, это я в том числе, когда ему говорят «пошел нахуй, он расстраивается и говорит э -э -э, послали нахуй, да. Человек, у которого гибкое мышление, может сказать слушай, ну, наверное, у нее какие-то, может быть, проблемы, может, она расстроена чем-то, что-то так странно реагирует». Или, ну, то есть он как минимум найдет еще тысячи вариантов, которые ну, оправдывают его, да, где он не лох, где его не послали, он говорит, ну, может быть, не знаю, пошел нахуй, она может быть румынкой, и по-румынски это как приятно звучит. Нет. А, Понимаешь, он начинает думать, думать, думать, и у него вариантов много, поэтому он не расстроится. А у тебя, видишь... Слаживание ответственности. Слаживание ответственности. Ну, Какой ответственность? Слажив... Это ну, есть, смотри, задача в том, чтобы ты на ситуации перестал реагировать негативно если тебя пошлют... Ну, у меня недавно ученик делал такое задание в Питере. «Пошел нахуй» называется. То есть он подходит к женщине, я опять вот матерюсь, но если так задание называть. И он говорит, «Пошли меня нахуй». И он так радовался. Он, блядь, он вот так прискакивал, как вот ответ. Вот так ногами вот так вот. Понимаешь, потому что... Сначала его это вставило, потом вставило еще больше, потом я говорю, когда тебе девушки будут говорить «нет» и не знакомлюсь просто культурно, «я не хочу» и так далее, говорим, ну хоть нахуй меня, пошли тогда хотя бы что-ли. Там, кстати, и интересная... Он... Да. интересная реплика была по поводу складывания ответственности. Когда вы... происходит что-то негативное, это я плохой, а когда я сегодня уже подходил, говорю, расскажи, как дела, да вот она классно, позитивно реагирует, расскажи про себя. Когда происходит у вас что-то хорошее, вы почему-то на себя не говорите, что я классный, все я хорошо Да, сделал. смотри, короче, чувак э, очень сильно увлекся этим, ему так стало классно, потому что он говорил, ну тогда пошли меня нахуй. И девушки ну, не делали так, понимаешь, и он блядь, он даже расстраивался, почему меня нахуй не послали. Некоторые говорили, ты уверен? Он говорит, да, пошел нахуй. То есть задача какая? Получить опыт переживания вот этого посыла, которого вы так боитесь, и понять, что от этого вы не сдохли, понимаешь. Причем есть ответственность? Его послали 10 раз нахуй, он до сих пор выжил, он пощипал себе, бля, я живой, короче. И от этого ему стало так легко, он перестал бояться вот этого жесткого отказа или чего-то еще. По поводу того, что говорит Денис, вы здесь очень странно устроены. Причем вы все перепутали, то есть когда у вас что-то получается? Мы постоянно слышим одну и ту же историю, знаешь, ну, как бы это не я, это просто вот девушка такая попалась, понимаешь, открытая, вот как бы... Там она позитив, то есть как будто это ее заслуга, что вам девушка дала телефон, да, и с вами стала хорошо общаться. Но почему-то, когда тебя послали, это точно ты, понимаешь? Мне кажется, нелогичным, когда подходит такой вот няшный чувак, как ты, говорит, привет, ты такая классная, как пошел нахуй? То есть, ну, нелогично же, да? Значит, у нее проблемы, с ней что-то не так. поэтому вы, А вы здесь все путаете. То есть, когда тебя послали еще раз, ты считаешь, проблема в тебе. Когда тебе дали телефон, ты считаешь, что... Да мне просто повезло, это не моя заслуга, это не я такой классный, это просто со мной, там, надо мной жалелись. Да. Вот в некоторых видео ты говоришь, что, что прини ответственность на себя за все события, которые в твоей жизни а. происходят. А вот в, этой, ну, в некоторых видео ты говоришь, что, что наоборот, не вини себя, вини тебя. Вот типа. А Спец здесь нет. Есть не надо, да иной я просто пропиздился. А здесь не ну, надо, то есть да. ты здесь увидел тоже эту штуку про ответственность. Да? Причем есть ответственность, ты здесь несешь ответственность за собственную реакцию на какое-то произошедшее событие. Здесь телки ни при чем, Здесь задача как бы выжить, да? Задача чувствовать себя нормально, даже если тебя послали нахуй. И это твоя ответственность, понимаешь? Это не она виновата, что она тебя нахуй послала. Понимаешь, если тебя... Короче, какой-то чувак, которого ты очень сильно уважаешь, говорит, пошел ка ты нахуй, блядь, там, нищеброд там и пидорас, ты расстроишься». Но когда это будет бомж с Курского вокзала, ты идешь мимо, короче, бомж лежит, пошел нахуй, ты сильно расстроишься, чувак». Почему? Они же тебя оба нахуй послали. Потому что тот чувак для тебя значимый, да, и ты обиделся, так это ты обиделся этот чувак для тебя не значимый, ты забил, сказал, да, я уже иду, братан, сейчас, погоди, уже пошел. Понимаешь, это ты сам у себя в башке несешь ответственность за то, как на это реагировать. Либо обидеться, либо нет, да. Расскажу короткую историю, у меня, мы живем недалеко от церкви, там, Кира, у меня жена идет, короче. не пускает, Да, проходит около церкви, там снят <связь> эти, короче, бомжи, и что-то мне там, ну, попросили, видимо, бабок, она прошла, и не дала. Она, короче, шла в такой миховой жилетке, короче, я, говорит, прохожу, не даю, короче, Леник, и слышу там бы ты купила, на рукава не хватило, бля! Знаешь, короче, я так смешно, тебя посрали, короче, иду, угораю, бля, ты все не получил. Вчера бы то купила, на рукава не хватило уже, бля. А жена как? Да она жжет, да. пришла, я жду, жжет. А да, ты мог расстроиться, а кто-то другой, прикинь, расстроился бы, сказал, бля, натуре, чего он меня тут подъебал. Действительно не хватило, прикинь, совпало. Она пришла в магазин, и была шуба с рукавами, но это стоило дешевле на полтоса, прикинь, вот прям вот в боль ударила. Поэтому, чувак, ответственность ну, только при том, что ты, ты сам добавлю? отвечаешь за то, как ты относишься к, к событиям. Да. По поводу ответственности, ты должен отвечать именно за свои действия. Когда кто-то не подходит сегодня, например, там многое и разные придумывают причин, да тут она стоит не так или еще там что-нибудь. Ты ответственен за то, чтобы подходить тебе или нет, а не какие-то внешние обстоятельства. Но если ты уже подошел, она послала тебя нахуй, ну тут, наверное, все-таки с ней что-то не в порядке. Вот, Короче, смотрите, ребят, вам в этом ну, пережить вот этот вот уже случившийся негатив и выйти из него, и в следующий раз уже так сильно не париться поможет, когнитивная таблица, пишите ситуацию. Можете сейчас прям даже попробовать, ну каждый в своем блокноте какого-то ситуация, Какая ситуация? Басота. Послали нахуй. Послали нахуй. Хранись. Там пишешь, допустим, Послали. девушка. Хранись. Я подошел к девушке, подробно пишешь. Сказал ей там, давай познакомимся. Она послала меня нахуй. Ну, написал, да? Какие у тебя мысли по этому поводу? Вернее, чувства. Давайте так, подождите. Чувства. Мысли, они сюда получаются. Какие чувства по этому поводу, чувак? Чувства. Да. — Досада. — Ну тебе что, гнев, обида, злость, разочарование, волнение, уныние, вот чувство, понимаешь? Обидно было? Обида, пишем, Агрессия, может Обида, агрессия, злость, гнев, да? Че еще? — Досада. — Досада. Ну это чувство, да? Есть искажение, то есть ты, грубо говоря, исказил реальность, понимаешь? То есть как бы сейчас я тебе объясню, почему здесь, в четвертой главе, новый рациональный ответ, правильный ответ. Сейчас я вам расскажу вкратце про искажение. То есть есть определенные критерии, по которым эта традиция заполняется. Что значит искажение? Это значит, что ты у себя в мыслях неправильно воспринял нейтральную ситуацию, каким-то плохим не нужным для себя образом. смотри здесь, я сейчас все не буду говорить, если кому-то действительно будет нужно, я потом вам список дам и еще скажу где в интернете это прочитать. Есть катастрофизация. То есть ты катастрофизировал? Согласись, что это не катастрофа. Как бы да, должен. То есть, ну послали тебя нахуй, Что, слава богу, там все живы, здоровы, до руки, ноги есть. Как бы ебись оно конем, там ну как бы, Москва стоит, как говорится, пожара нет, не знаю. Я сейчас это все расскажу. Что еще там, какое есть искажение, допустим, здесь? Вот ты еще что-то думал там, что она тебе подумала и так далее? — Да, да, вот это чувство. — Чтение мыслей, короче, да? — Да, да, Ты подумал, что она подумала о тебе, какой-то ты толбоед. Ты же говорил, гуляй по вот это, да, откуда ты знаешь? Может она подумала, блин, Господи, я боюсь, я боюсь, что за страшный человек, он Господи, меня уб...". Ты не знаешь, что она подумала? Ну, я не знаю, что она Может, будет. она вообще как подумала, о, я это какой-то пони, я не знаком с пони. Я не знаю, ты не знаешь, что е в башке Мы, чтение мыслей. <как> То есть ты исказил реальность, потому что ты подумал за нее, что она подумала «басота», лох там какой-то долбоеб и так далее. Да? Да, да. Да. Что еще? Привет, привет. Где, например смотри давай ситуацию немножко как унифицируем ты, ты хотел пойти к ней девушке к этой ты еще к ней не подошел да ты уже подумал а. что она пошла тебя нахуй а вернее так ты решил после этого не подходить к другим например да ну, тебя да, ж послали долго, ты расстроился 15, наверное, почему потому что ты думал что потому что ты думал что тебя могут снова послать Если правильно? Эта ситуация повторилась, это, было бы вообще... это называется прогнозирование То есть ты как бы прогнозировал, ты думал, что если я пойду еще, наверняка повторится та же самая херня. Вот давай с этих трех искажений, их там достаточно много, допустим, ну, где-то штук 12. Это действительно штука работает. Я на очень многие вещи стал смотреть по-другому. То есть вот я намного спокойнее стал. Смотри, катастрофизация. Есть определенная схема заполнения таблицы. Ты вот здесь пишешь искажение номер один. Катастрофизация. Начинаешь писать, допустим. Да? А, что ты пишешь? Ты пишешь. Я писать не буду, я буду говорить. Пишешь. Например, конечно, было бы неплохо, если бы эта девушка не послала меня нахуй. Допустим. И там было бы здорово, если бы она мне дала телефон и не послала меня нахуй. Я потом тебе запись пришлю, если хочешь. Вот. Потом пишешь. Но... На самом деле, вот это вот, знаешь, есть определенный конструкт, то есть начинаешь с фразы, ну, конечно, было бы неплохо, да, то есть это обязательное дерево, дальше пишешь, но на самом деле, и пишешь, я сильно катастрофизировал эту ситуацию. На самом деле никто не умер, я жив-здоров, у меня там есть, там, не знаю, одежда, дом, руки, ноги, деньги, там, там не знаю. Да ну, пишу, что еще? Да. Ты пишешь, это все не катастрофа, я очень сильно исказил действительность, Потому что, ну, я ошибся, я подумал, что это катастрофа, а это не катастрофа. Потом пишешь, тем самым я, что то сделал, расстроился, там, не знаю, потратил свою энергию, э -э, потратил силы и испортил себе настроение. Дальше пишешь, тем самым я сделал себе вред, я причинил себе вред. Я выбираю больше так не думать. И не делать, не относиться к ситуации, потому что это для меня не полезно. Ну То есть вот такой конструкт. По-хорошему это надо записать, но если что, с этого видоса перепишите. То есть еще раз, конечно, было бы неплохо, если бы она не послала меня нахуй, но на самом деле в этом нет никакой катастрофы, я все перепутал. Это не катастрофа. Почему? Потому что я жив-здоров, деньги есть, работы есть туда-сюда, жить где есть все хорошо, Москва классный город. А когда я так подумал, что это катастрофа, я расстроился, потратил силы и энергию, испортил все настроение, тем самым причинил себе вред, себе любимому. Я обещаю сам себе больше так не думать в подобных ситуациях, потому что это ну, искажение. Я исказил реальность, это не катастрофа. То есть ты сам себе письменно объяснил, что ты зря так отреагировал. Дальше ты пишешь «Чтение мыслей». Нам следующее искажение «Чтение мыслей». Вот это все написал, пишешь. Второе, чтение мыслей. Пишешь. Конечно, было бы неплохо, если бы девушка не, там, не послала меня нахуй. Но на самом деле, когда я думаю, что она подумала, что я там... Как ты себя назвал? Ну ты как-то сказал, она подумала, что я... Гуляю по да. Гуляю по Еще как-то долбоеб к что-то, да, ну, да? Ну да, как... ну-ка. То есть не на не не знаю, самом знаю, деле, что когда подумала, я думаю, вы... да, когда что я вот думаю... Вы, знаешь, как брата, типа, ну... Хули Когда я думаю, что она подумала, хули ты там вообще подошел, я очень сильно искажаю действительность. Это искажение чтения мыслей, потому что я не могу знать физически, какой человек о чем подумал. У меня нет дара читать чужие мысли, и никто не может знать физически, кто что подумал. Это я сам придумал, поэтому я все сильно исказил эту действительность, я от этого расстроился, потратил себе нервы энергию и спорта настроения, тем самым я причинил себе вред, и я выбираю для себя больше так не думать и не читать чужие мысли. Там Еще одно искажение обработал, да? Потом следующее, прогнозирование, третье. Когда я подумал, что... Ну, то есть, конечно, было бы неплохо, если бы она не послала, не послала, не послала меня нахуй. Но когда я думаю, что если я снова пойду знакомиться, и девушки тоже снова меня будут слать нахуй, я очень сильно исказил действительность. Я прогнозирую, потому что я не могу знать наперед, что случится завтра, через час или через минуту. И никто не может знать. Я не работаю экстрасенсом, поэтому я понятия не имею, как будет. Поэтому, когда я боюсь, что меня снова пошлют нахуй, я искажаю действительность, я ее неправильно воспринимаю. Я прогнозирую, тем самым я причиняю себе вред, трачу себе нервы, мотаю себе там порчу настроение, трачу энергию, и тем самым я причиняю себе вред. Я выбираю больше так не делать. То есть схема такая, по идее, это надо, конечно, вам записать, ну хотя бы, чтобы вы поняли принцип. Если кому-то надо будет, я это скину. И таким образом одну ситуацию, да, это надо не полениться, блядь, потратить, там, не знаю, 15-20 минут времени. Там, на самом деле, больше искажений. Долженствование есть. С чего ты взял там, с чего я взял, что девушка не должна была послать меня нахуй. Как бы она ведет себя так, как она считает нужным. И когда я думаю, что она не должна меня посылать, я очень сильно искажаю. Мне люди вообще ничего не должны, поэтому некоторые из них могут послать меня нахуй, я как бы не, не имею права им запретить. Есть ярлыки там. «Ах, она проститутка, послал меня нахуй». Когда я считаю, что она проститутка, я вешаю на нее ярлык. Потому что, может быть, она не проститутка, может быть, у нее вчера умер кот. И ее довели до такого состояния. Может быть ей нечем платить ипотеку, она собралась вешаться, а я подошел. Я не знаю. Поэтому я не имею права ее обвинять. Может быть она просто больной человек психически, поэтому послал меня нахуй. Расписываешь любую свою какую-то там неудачу, или то, что тебя рассердило, разозлило, расстроило. Через как... ну, то есть, Во-первых, тебя в моменте отпускает вот этот гнев. И на... у кого бывает, что гнев сильно задержался в башке, и вы уже час-два не можете без... успокоиться, вы... вас начинает нести, там, ну, достается вашим там, друзьям, кому-то, да. кто вам позвонил по работе, вы начинаете да. все это говно, которое вам передала девушка, передавать другим людям и говорить, блядь, да вы там коллегам это про, про меня, да. Руку, по -моему, по -моему. Да. То есть, соответственно, вы себя тут же купируете, вот эту штуку в себе, успокоите и вас сильно отпустит Это первое. Второе. Прописывая вот так вот многие вот эти ситуации, здесь их много, этих ситуаций с телками. Вы как бы сделаете так, что в следующий раз, когда эта ситуация случится, а мы ни от чего не застрахованы, ты уже, может быть, не будешь так негативно реагировать. Это называется когнитивная таблица. То есть принцип ее, конечно, нужно вам сейчас прям писать на бумажке все эти дела. Если кому-то интересно, это очень действенная штука. Ее нужно применять, и я вам расскажу, где почитать, где взять все эти искажения и так далее. Есть вопросы? Идус можно. У меня есть вопрос. Да. А можно ли научиться так? Можно, если тебе можно все чтобы было. что угодно. Глядя по девушке, определить эмоцию, угадать. Эмоцию или будущую реакцию это... на тебя. Да, будущую реакцию. То есть, тебе это представлять будет удовольствие. Вот я думал так, а на самом деле по-другому. А вот в этом, что подрезали. писали, ну, Вась, если ты обладаешь экстрасенсорными способностями, если твой дедушка Войф Мессинг или я не знаю... Там... Хотя бы твой брат этот Влад Кадони для твою ну, то есть вряд ли ты научишься. Ну смотри, тут даже если ты умеешь уже, ты умею. экстрасенс, ты с точностью определяешь, какие у нее сейчас какое у нее настроение, ничего не мешает подойти с ней, хорошо пообщаться, даже если у нее там умер кот, и она реально грустно грустно ей. Да. Не надо искать ну, себе только позитивных девушек, которые настроены на общение. Все такие открытые, яркие, это не обязательно они да, должны да, быть да, такие. Вась, зачем? Вась, я зачем? зачем? Одно, а, деле, а зачем, да. Вась, тогда тебе это надо? Да. А я знаю зачем, потому что вы хотите гарантии. Это еще одно как бы, ну, заблуждение, потому что нет гарантии в жизни, блядь. Никто не гарантирует вам, что вы сегодня вечером нахуй не будете сбиты КАМАЗом. У кого было хотя бы раз в жизни такое, что вы выстрели счастливые, я не знаю, на работу, а вечером оказались в больнице. Ну, или примерно на следующий день. У кого было такое, что вы напидорили свою тачку, а через там день или в этот же день попали в аварию, нахуй, чуть не убили. Ну, у меня точно все это было ну, прямо это несколько почти. раз. Вы как-то могли знать утром, что вы днем или вечером попадете в больницу или в аварию? Нет. Поэтому это очень большая иллюзия человечества, когда люди хотят, как бы, чтобы все было предсказуемым, да, чтобы они точно знали, что были гарантии. Вот я сейчас пойду. Я хочу, чтобы мне гарантировали, что меня не пошлют нахуй. Нет таких гарантий, чувак. Ты не знаю, ты подойдешь, тебя не пошлют нахуй, пробежит мопс, укусит тебя. Блять, у нас Дениса свинья укусила в центре города Москвы, укусил, сука, поросенок за руку. Есть угодно доказательства. Я не думаю, что выйдя на улицу утром этого дня, Денис думал, что, сука, вечером он будет укушен большой, сука, домашней свиньей, с которой мужик гулял на поводке. Вот это было недавно. Я не должен был этого рассказывать, чувак. Как город, наоборот работает. Сейчас, может быть, все хрело, потом вышел делать. Я поэтому к чему, что, ребят, ну, как бы, тут надо не стремиться к тому, чтобы стать гуру предугадывания реакций на себя, а стремиться к тому, чтобы на эти реакции реагировать спокойно. Зато теперь тебе это добыча... Зато теперь есть, что рассказать. Берите от жизни все. Будьте укушены свиньями. Ну, я хотел с ней и сфоткаться, не и, и подошел близко, и она меня, ну, тяпнула за руку. Ты Мужик говорит, да это она просто, не, ну, типа, не ожидала, она... А, а он сказал, она... это, она... это, типа, своей было своей... темно, она не поняла, типа, кто ты, что ты, на всякий случай укусила. Она да. бля, пиздец у меня, чуть-то рука а, там... да, че, фото было. А -а -а.